Шаг первый, префрейминг. Не судите книгу по обложке. Знаете такое высказывание? Поставьте восьмерочки, если слышали это высказывание, Не судите книгу по обложке. Встречают по одежке. Да? То есть первое мнение важно. И кто бы из вас сегодня не говорил, что я не такой, я не такая, я из трамвая, я жду трамвая. Поверьте, что мы все первое впечатление строим из Первого взгляда по одежке согласны со мной? Поставьте а, восьмерочки, но ну, девяточки уже поставьте. Если вы. Ну, на самом деле, не кривя душой, вы тоже а, в первую очередь а, ориентируйтесь на свое первое впечатление. Я сейчас вам объясню, я вам примеры приведу. <coughs> Смотрите, мои хорошие, а, вот. Вы же, когда зайдете на полумертвый сайт, <coughs> в интернет-магазин, и там криво все расположено, некрасиво, вы там никогда ничего не купите, согласны? Ничего не понятно. Плохие тусклые фотографии. А когда вы зайдете, классный магазин, современный, оформленный, качественные фотографии, хорошая юзабилити, да, то есть вы хорошо ориентируетесь, все нажимается, вам приятно там, да, то есть второй момент, да, кому вы придете? Вот когда к вам пишет, например, личное сообщение с аватаркой солнышко, либо собачка, либо вообще с Яндекса взята и предлагает какой-то бизнес, да вы сразу без сомнения в спам его, да, то есть в блог, либо нафиг посылаете. Но когда вам пишет человек с хорошей аватаркой, с хорошей фотосессией, да, то есть хорошо одет, да, то есть вы приходите в его профиль, и вы чувствуете, там есть деньги. Вы, возможно, не знаете, есть ли у него деньги, но вы чувствуете, что человек, ну, есть цена у этого человека, то есть он ценит, свое время, других время, да, то есть и вы совершенно по-другому относитесь к человеку, и вот шаг первый, вы должны понимать всегда и во всем формирование правильного мнения образа важно еще до того, как они потребят ваш контент. Вот представьте. Формирование правильного мнения, образа о вас еще до того, как они потребят ваш контент. Я сейчас вам еще один пример очень сильно приведу. И напишите, зашло либо не зашло. Если не зашло, я постараюсь вам еще какие-то примеры привести. Если зашло, отлично. Значит, моя задача выполнена. Смотрите. Представим. Вы замечательный человек. Вы пытаетесь помочь всем и вся. Вот представьте. Это вот... У всех может такое случиться. Вот, например, Надежда есть, есть Валентина, есть Людмила, есть Александр. У каждого из вас самый классный продукт. Надеюсь. Вы все, вот, э, поставьте много плюсиков, если вы действительно верите, что ваша компания, ваш продукт э, помогает людям своим продуктом, что продукт действительно качественный, он нужен, э, что он востребован, что он делает э, результаты людям. Поставьте много плюсов. Вот представьте, вы верите в это. Надеюсь, что вы верите. И вы от всего сердца хотите помогать людям. А у вас классный продукт. Все, все положено. У вас классный бизнес. А пока не пишите, зашло, не зашло. Это еще не конечный результат. Да? То есть, ну, я вам еще не объяснил. И вот смотрите, есть два события в жизни. подруга, Подруга, хорошая подруга вашего потенциального клиента. Почему-то она к вам очень плохо дышит. Ну не знаю, может вы не сошлись мнениями. Может ей не понравилось, как вы выбрали какую-то позицию, как сегодня все призывают выбрать. Ты за того, либо ты за того. Ты за или против. И вы просто не сошлись. Вы не должны нравиться всем. Ну это на будущее. Но вот вы представьте, вы представьте лучшая подруга вашего потенциального клиента Говорит, какой вы ничтожный человек, он обманщик, он вообще творит такую дичь, он продает хлам. Это первый образ. Представьте, вот первый образ перед тем, как он соприкоснулся с вами. Каково к вам отношение сформировалось у этого человека до того, как вы ему что-то предложили, либо э, написали пост, либо записали stories? Он к вам, согласны со мной, что он к вам сразу же пренебрежительно относится, с, дол с долей негатива. Потому что лучшая подруга этого человека о вас отозвалась очень плохо. Очень плохо. И неважно, насколько вы уже хороший, неважно, какой контент вы классный даете, неважно, какой замечательный ваш продукт, либо бизнес, вы для этого человека потеряны. По крайней мере, пока. Пока не пройдет какое-то большое количество времени и касаний, пока кто-то, либо он где-то увидит совершенно другое мнение такого влиятельного человека о вас, и у него тогда все поменяется. Представляете, да? То есть вы этому человеку уже вряд ли что-то когда-то продадите в самое ближайшее время. И вторая картинка, вторая картинка. Перед тем как он зайдет к вам в профиль, либо перейдет, прочитает ваш пост, либо же посмотрит вашу первую сторис. Эта же подруга о вас отозвалась как о самом замечательном человеке. Что вы ей помогли там решить какую-то проблему. Что вы действительно помогаете людям. Что вы рубаха парень, либо рубаха девушка, к которой можно обратиться за любой проблемой. С каким отношением она посмотрит на ваш контент? С каким моментом она посмотрит на ваше предложение? Согласны, что совершенно по-другому. То есть белое и черное. Что совершенно контраст. Зашло вот это. Вот это называется префрейминг. Он может быть либо негативным, либо позитивным. Негативный префрейминг отталкивает от вас клиентов и партнеров. Положительный префрейминг притягивает вас как магниту. И вот этот префрейминг, его нужно создавать, вот этот образ, предварительный образ. Еще до того, как вы что-то предлагаете. И на это влияет очень много факторов. И вот... Когда меня очень сильно удивляют, когда многие пренебрегают, когда я им говорю, что ребята, самое минимальное, что вы можете сделать, это упаковаться, ну упаковать свой профиль. Ну, то есть, как минимум, там сделать какую-то фотосессию, хорошие фотографии даже на хороший мобильный телефон. Сегодня даже можно бесплатно сделать фотосессию. И когда люди пренебрегают этим, меня это очень сильно удивляет. Меня это очень сильно удивляет. Потому что это на самом деле первостепенно, над чем нужно работать. В моей жизни было так, что человек пришел ко мне, я помню, лидер с Фаберлика ко мне пришел. Есть, кстати, здесь ребята с Фаберлика, поставьте девяточки. Пришла, она построила свой бизнес на, ну, на списке знакомых. То есть вот на вытянутую руку, хорошие отношения с кем-то были, она выстроила клиентскую базу и так далее. И у нее плато, да, то есть вот стеклянный потолок такой произошел. И мы с ней созвонились, и после этого я ей дал одну фразу. Давай мы начнем с упаковки. Как только она сделала фотосессию, к ней пришло 15 входящих заявок. 15 входящих заявок, просто даже с окружением, кто не относился к ней серьезно, к ее предложению сразу же 15 входящих пришло с вопросом, чем ты занимаешься, что позволило тебе так сильно измениться. Представляете? Самое простое, вот, казалось бы, действие. Но префрейминг это на самом деле больше, чем просто упаковка и так далее. Это важно в рекламе, да, то есть, вот первое впечатление это подписная страница, либо ваш профиль. Это, это много о чем. Но, в принципе, вам этот шаг первый понятен, да, то есть, вот этот предобраз еще до того, как человек начнет, например, о вас что-то узнавать, да? то есть читать ваш контент. Читать ваши посты, смотреть ваши сторис Перед тем, как вы с ним спишетесь да? То есть, вот какое вот это вот мнение нужно сформировать у человека Для того, чтобы совершенно по-другому человек а, с вами начал общаться Это называется префрейминг Это очень важно И поэтому сегодня, делая правильное действие Можно префрейминг выстраивать просто моментально Это на удивление, но можно выстраивать моментально